Всем привет! Это начинается вторая часть э, по обзору игры Clash of Clans. Так, что у нас тут есть? Два строителя, которыми мы можем что-то построить. И очень мало денег. Давайте же нападем на гоблинский аванфост, чтобы накопить чуть-чуть денег. то да, действительно, ей-богу, бы очень мало. Ой! А, это я седьмой ТХА вспоминаю, что это ой. А так, возможно, это сложно. Ну и одного мага сюда. Это я думаю, если я буду магов до конца хранить, то так же это. Ну, так, уже будет неинтересно их использовать. И они будут не казаться. Не будут казаться для меня величественными. Поэтому я. Блин, я их тоже очень быстро трачу. Короче, они мне помогут где-то на четвертый ТХ и все. А так от них толку мало. Давайте тренировать войска, которые приносят нам эликсир. Кстати, сколько маги стоят? Полторы тысячи. Я на них зарабатывал, по полторы тысячи. Так, ладно. Что мы можем? Да мы можем улучшить, в принципе, казарму. Это до 15 минут. Ёшкин кот. Давайте лучше. Да блин, это еще дольше. Надо чего нибудь такое, чтобы... Вот. Так, и вот это давайте. Тогда. Вот так-то лучше. <coughs> так, опушку. За тысячу золота. Ладно, я думаю, в следующем видосе я уже Буду чуть-чуть прокачанный. И не на первом уровне, конечно же. Ну, там было, в принципе, обучение, так сказать, знакомство с игрой. Кстати, что насчет? Да. Я же обещал. Блин, ст строители заняты за фибий. Так, ладно. Через 20 секунд подключу. Ну, вот, в принципе, я промотал... О, у меня новый уровень, здорово, ура, новый уровень. Так, строитель освободился. Еще нам защита сюда и, и понеслась, так сказать. Да теперь еще наши шахты. Ой, блин, не туда куда-то. Блин. Ладно сделаем вот так и вот так вот пошли так дальше а все да все ну и деньги закончились короче так Четыре. короче мало чего дает поэтому пойдемте ковбой -ка каменистый форт ну их сейчас конечно же надерем задницу. О, здесь уже это. Заборчики серьезные. Что нам стоит дом построить? Нарисую, буду жить. Так, это пока что уничтожит пусть пушку. Чтоб-то не мешал. А, пушка-то мощная. Ну и пофигу. Ну, мы сейчас тут все разнесем. Да я думаю, сейчас что-нибудь поставлю с вами на прокачку и промотаю. Пятнадцать, что просто так не ждать. Да. Мы чё? Так, мы ничего не добыли не вижу ладно мы все потратили в общем и ничего не добились вот моя цель да это все так и задумано на самом деле моя цель разбогатеть и хорошо играть но у меня что-то это не особо получается я думаю вы не будете ждать пока он ломает забор чуть помотать. Ну вот он как бы сломал забор, уничтожил тх с первого, у... с первого удара. И как бы уничтожает вот это вот. Сейчас мы поставим двойско, чтобы копилось. И опа. Так. Блин. Флексирую хранил еще с третьего ТХ. Так, ну тогда сделаем еще одну. И... Блин, блин, да? Вот. И здесь тоже. Как-то так. Да, и что-нибудь серьезное. Блин. Так, у нас дофига Алексея. Да, вот так и сделаю. И Еще что-нибудь... Блин, ну не настолько дофига. Так. Что-нибудь такое вот. Вот такое просто вот вот так информация вместительность 500 вы чё это же мало да я кстати знаете что я, я уже забыл что я А я соединился а, с google play получается вы можете соединяться с google play и делать свои дела ну просто, чтобы сохранить свой аккаунт. Да. Яшкин карт. Лишний строитель. Короче. Ну, так дорого. Да уж, ясно все с вами. Ну, тысяча. А если ряд? У меня даже с таких денег вместиться не может. Даже просто дорого. О, маленький камушек. Ладно. Знаете, что я подумал? Вы конечно не ругайтесь, вы хотите посмотреть, как я по порядку там все каждый, может быть этот. Но я подумал, если вот так, то у нас сколько серий-то выйдет. В самом деле нужно, чтобы видосы ярче запоминались. Поэтому я наверное сейчас закончу и о. Заработайте 10. Ну, давайте заберем награду. Закончу сейчас. И в следующей серии я буду уже более прокачанный, чтобы вы были в шоке. Конечно, такого не будет, я понимаю. Ну все, ладно. Я думаю, пора прощаться.